День какие уже? впечатление грандиозное я как-то не ожидал, что это, что это таких масштабов мероприятия не ну как бы я знал кто будет спикерами сколько это длится какие темы мы все получили расписание но тем не менее это производит лучшее впечатление чем ожидалось тем более что на предыдущих я не был и, и не могу сравнить может быть они были лучше хуже тут я не могу сказать этот прекрасный пока что о нашем университете что-то знаете? Я знаком с некоторыми его сотрудниками, в частности с ректором и кое с кем еще. С вашей точки зрения оправдал проведение вот этого форума? Вот именно ваша часть, вот, сегодня вы выступали? Я выступал на небольшой сессии про популяризацию науки, на которой случился аншлаг. Это было очень приятно. По-моему, там все выступили очень хорошо. И приятно, что люди интересуются не только наукой, но и ее популяризацией. Потому что это очень важно. Завлекать в это, в это дело тех, кто не только ходит в университет и по обязанности как бы этим занимается, а тех, кому просто это может быть интересно. Надо изобретать язык, на котором, на котором людям понятно и интересно рассказывать обо всем, что происходит замечательно во всех отраслях науки. Постепенно это получается. Я смотрю, что за последние годы в России в целом и во многих регионах Наука стала интересоваться гораздо больше людей. Это, на это есть у меня есть специальная статистика, данные по заходам на мои сайты и на другие. Ну и вообще по количеству, по количеству обращений, материалов в сети, не только в сети, по гигантскому количеству научно-популярной литературы, которая стала издаваться в последние годы. И это очень приятно, потому что в 2000-х годах было невозможно издать никакой науч-поп. Издатели были уверены, что этим никто не интересуется. А сейчас совершенно другая картина, это здорово.